Have you had that experience before? Has anybody been in a business earning a good income and then the company goes out of business? Has that happened to anybody in the room? After that, I worked with several companies and I had huge income, I got out of this because I didn't understand what I was looking for in my life. Есть кто-нибудь в этом зале, кто так же, как и я, начинал бизнес, добивался огромных успехов, а потом уходил? Looks like a, a couple people. It can be quite Не frustrating. And, uh, На самом for me, деле это неприятный опыт. And for me, that happened three times in a row. So in 1999, around 1999 and 2000... I was pretty much deciding I was just going to get out of the network marketing industry. I had made enough money that I didn't think I needed to uh, earn more. I had some other opportunities. I wasn't worried about earning money. I thought I would... Uh, just move in a different direction in life. And количество денег чтобы куда работать, потому что принципе у меня были другие навыки и другие мысли чем заниматься в жизни. then, as I mentioned uh, briefly last night, in uh, June of nineteen ninety nine I was uh, struck by lightning. И вчера, как вы помните, And uh, this was a life-changing experience for me because on that day I just thought everything was normal. I, I uh, saw my daughter, I saw my wife, walked outside, and never would have imagined that I'd maybe never see them again. So think about that for a second. You really never know what's going to happen. Day to day or hour to hour. Это случилось со мной как отправная когда ты понимаешь, что ты, возможно, никогда больше в жизни не увидишь свою жену, свою любимую дочь, и что вся жизнь как кинолента одним кадром проходит мимо тебя и все, и ты не вернешь ни жизнь, этот момент. И ты не можешь ничего с этим сделать. Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы можете проснуться и не жить уже. Больше не существовать. So this experience for me made me really appreciate life. I didn't even know I was struck by lightning. I woke up a couple days later in the hospital. as life lifelighted from the state of Wyoming to Utah. And really didn't know what happened. И это, именно в эти моменты происходит определенная переоценка ваших ценностей. Вы пробуждаетесь, и даже вот в моем случае я проснулся, я не понимал, что со мной случилось. Это было между двумя штатами, Ваймом и Ютом. Меня привезли в больницу, и я просыпаюсь в палате, и я понимаю, что я где-то нахожусь, но что со мной случилось, я и понятия не, не, не имею. Это Опыт, который пробуждает тебя изнутри. И я проснулся, и вижу много врачей, вижу медсестры ходят рядом, и, и диагноз звучит как повреждение нервов, Uh, очень много uh, ну, ранений шеи, uh, я понимаю, что а буду я продолжать жить или нет, буду, встану я на ноги или нет, смогу ли я вести здоровый образ жизни, я понимаю, что я, я лежу в палате и ничего не знаю о своем будущем и о, и о том, что меня ждет. Но для это такой переворотный момент, огромный, огромная революция, которая произошла во мне. Really do, really И это тот возвышенный, блаженный миг, который я понял, меня смело что я хочу быть полезен обществу, я хочу делать добро. Добро, so I really started thinking of what I could do, different ideas that would allow more people to be successful in their own business. And uh, Andrei, go ahead and go to the next slide. Следующий слово, пожалуйста. Если да. хотите, можем показать на камеру чтобы это. You want to show your scarf? Я сейчас скажу. Иногда многие люди, кто занимается каким-то бизнесом, придумывают ложную историю. Про продукты, про ученых. Дан Плутман – это тот человек, которому придумывать ничего не надо. Это есть настоящая история, и не надо никого обманывать. Все продукты созданы, ими компания принадлежит, им долгов не имеет. И вот этот вот удар молнии – это невероятное, с одной стороны, чудо, клиническая смерть, но его жизнь сохранена. И сейчас вы увидите вот этот интимный момент, где вот здесь полностью от oh, ранения да, yeah. so то есть, да, вот они, видите? Okay. Button back up now. Not a yeah. извините, немного стриптиза при вас. That's how the girls started to get a little excited out there. <laughs> okay. Andrea, let's go ahead and go to the next slide. Okay, over the next several years, starting in 2002, I was actually able to create some very successful brands. So what you can see on this page, these are all brands that I've created since 2002, so over the last 17 years, we've uh, had a very strong track record of success. S 2002, uh, I started creating business, and on this slide, you see all uh, of companies, all companies, and all these businesses, were created me. 17 years, it turns out I am creating company. And uh, so the oldest of these companies that are up here is uh, 17 years old now. And out of those, I think there's 13 companies up there, and eight of the 13 are over 10 years old. Over 10 years old, yeah. And on this, Beepic is the youngest company, which is almost three years old. And the only reason I bring this up is I want everybody to have confidence that we 100% know exactly what we're doing and how to build some of the biggest brands in the world. Для чего я вам привожу все эти компании, которые были созданы мной, эти цифры, для того, чтобы вы понимали, что несмотря на то, что Be Epic ⁇ это молодой бренд, относительно молодой бренд, у меня есть огромный опыт ведения бизнеса, и я хочу посеять уверенность в ваших сердцах. And, and Is we're here for the long term. When I put a company together, I don't think years; we think decades. И ещё одна уверенность, в бы вас убедить, то, что мы здесь в России для долгосрочных отношений. я не говорю о 50 лет, я говорю о десятках лет. Если взять оборот, денежный оборот, то мы можем сказать, что доходы составляют более 10 миллиардов. Долларов. но самое важное то что uh, комиссионные uh, комиссионных yes, yeah. yes. и комиссионные пошвительные системы они составляют еще более 10 миллиардов uh, billion. Billion. Yes. Мы здесь не для того, чтобы анализировать все мои другие компании, мы здесь для того, чтобы выделить лучшую, и это Beepik. Wow. I still remember back in 1993 was the first time I saw the graph that I'm going show you here in just a second. 93? 1993? 1993, yeah. Знаменательный для меня момент произошел в 93 году, когда меня осенило, что я хочу придумать логотип компании, и так появился вот этот логотип so says, successful companies, in network marketing or in the internet marketing business, they noticed a very significant trend in those companies. Uh, There is a statement, if you want to, right, to predict the future correctly, then look at the past. And this is a song, a phrase, которого следуют очень многие в бизнесе, в сетевом бизнесе, в интернет-бизнесе и вообще в любой деятельности. Out, Когда компания только-только на первых порах основания находится, этот этап называется пионер. And most companies never get out of this stage. Most companies go out of business before the end of their first year. Almost 90% of startups go out of business within their first year. And then even if companies are lucky enough to get it past that first year, There's less than one percent of companies that ever make it to the next stage, which is called momentum. Знаете, как в браке вы замуж. Первый год это самый сложный год. Если вы прошли этот год, так и в бизнесе, то вы, получается, находитесь на следующем этапе, который называется этот момент. And what they found through studying the most successful companies in the world is that momentum starts somewhere between 40 and 50 долларов in yearly sales. 50 and 50. Between 40 and 50. и uh, статистически доказано что uh, вот этот этап он включает в себя ежегодный доход между 40 миллионами и 50 миллионами долларов And most of those companies, once they hit that 50 million range, within the next three years, go from 50 million to four to 500 million in sales. If they are here, for business that is on this stage, and it continues to grow 4-5 years, plus that it was already created, then their monthly income, which was 50 million, достигает уже в следующие три-четыре года около 300, 400 долларов. So here's the most exciting part. And I want you to really think about this. Again, the first in the world to hear about the promotion. The first in the world to have our entire corporate team out to visit. Last year, in 2018, Be Epic did over 40 million dollars in sales. И это поистине самый крутой момент. Почему? Потому что мы здесь а, собрались, мы приехали специально для вас с визитом а, в Россию, в Иркутск, а, для того, чтобы ознакомить вас с BeEpic, для того, чтобы представить новые бонусы, новые акции, которыми, с которыми мы щедро делимся. И для того, чтобы сказать вам, что Эпик прошел вот эти этапы и в первые этапы своей зрелой жизни уже имел доходы. 40 миллионов? 40 40, over 40 в прошлом году, в 2018 году, доходы составили более 40 миллионов долларов и самый волнительный момент возможно для всех я хотела бы чтобы вы правда ощутили его всеми своими фибрами и поняли, что это значит, потому что не все компании доб добиваются такого, не, все, не всякий бизнес может добиться такого, как Be Epic, который за свои три года основания и создания компании добился такого огромного уровня и перешел на этап моменту. So once we enter the momentum stage, again go ahead and give yourselves a hand. You deserve it. Now now here's the really, really good news. We've taken a couple companies previously into this Momentum stage and skyrocketed them to hundreds of millions of dollars in sales. So I think it's very important that you understand That I've been here before, and we have an exact plan to do it with the EPIC right now. And, and part of that plan was bringing on a new corporate team. That's always a hard decision to make. But if we want to take this company from 40 to 50 million to 400 to 500 million, we need a corporate team that's been there before and has done that before. <laughs> И необходимо иметь команду людей, единомышленников, команду административного руководства, топ-менеджмент, который будет смотреть с тобой в одну сторону, для того, чтобы превратить из 40-50 миллионов в 400 миллионов и 500 миллионов doing hundreds of millions, but he's also been a distributor and been a key part of companies doing even over a billion dollars in yearly sales. <laughs> Uh, пригласить в команду такого человека, как Каули Томпсон, президента сейчас компании нашей, потому что этот человек знает, что такое большие, огромные, грандиозные, колоссальные деньги. Он превращает миллионы в миллиарды. So the, the is we have a very clear vision of what needs to take place to move B Epic to the next level. And I know any time there's change, it can be scary for distributors. When you see corporate teams changing and you see things like that, you're wondering what's going to happen with the company. So we wanted to come out and personally meet you face to face and let you know that you're in good hands and we're going to take this company to the top. The most important thing in business is when you invite a owner назначаешь, приглашаешь президента в свое детище, которое ты хочешь или еще очень любишь, это видение. То, как вы видите бизнес. Это общий знаменатель. И если есть этот общий знаменатель, то вы успешны. И я знаю, что такое для вас, для а, дистрибьюторов, для партнеров, когда вы видите, что происходит смена руководства, правительства, вы, естественно, вас одолевают какие-то сомнения, подозрения, вы думаете, что-то происходит не то в компании. И мы прилетели сюда для того, чтобы убедить вас в том, что вот мы здесь, такие, какие мы есть, блестящие, любящие вас, и вы в хороших руках. Um, Uh, on this slide, it, it actually, Can you show? Next. There, there's like a, Next slide or what? no, this slide, but they don't have it in slideshow screen, this is just in PowerPoint. So in slideshow, it doesn't show the, the sides, it only shows the one slide. The whole slide shouldn't be showing yet. You know what I mean, slideshow? Yeah, slideshow, There we go. Thank you. What I want to do is briefly walk you through one of the simplest systems that has helped me create a seven-figure income for myself, but duplicate that through many others. I grew up in a, a very small town in Wyoming, and I tried to keep things as simple as I possibly can. I So does anybody want to see how to make hundreds of thousands of dollars within your first year with three simple steps? Alright. And here's what I think everybody's going to agree on when I describe this is that these are very doable. Every single person can achieve these, uh, these steps. И я хочу еще раз убедить и упомянуть о том, что это очень легко, и каждый из вас может это сделать. And, and и многие из вас уже начали первые шаги свои в этом направлении. So step number one is very simple. Step number Первый one is getting шаг. started with the leadership package. Первый шаг – это начать uh, с пакета лидерства. So we have many leader packs to choose from. That's step number one. Есть очень много различных uh, опций и вы можете начать. Step number two is to share the information with as many people as it takes to find two business partners who also want this type of success. Второй шаг – это найти людей, познакомиться. Чем больше вы расширяете свой круг, Знакомых, друзей, тем лучше. И найти среди этих людей двух бизнес-партнеров. So once you find those two, step number three is simply helping them do the exact same thing. It's helping those two go and find two. Получается, вы нашли двух бизнес-партнеров. Что дальше? Научить этих двух бизнес-партнеров найти еще партнеров. If you can understand this very basic step, and in fact we created it in the new lifestyle bonus, it's the two by two. Now what I'm going to show you is just by focusing on that one simple bonus and duplicating that bonus, how you can make more money than you've ever thought possible. И на примере бонуса жизни я покажу вам, как прийти к этому бонусу и как удвоить. So each one of these is going to uh, represent a moment in time. That could be one day, one week, one month. It all depends on how fast you want to move. But let's just go with one month to keep it simple. Это, конечно, временной отрезок, временной период может быть uh, разный для каждого. Это зависит, зависит от вашей скорости движения, мышления и так далее. Может быть один день, может быть одна неделя, может быть месяц. Я, например, месяца, одного месяца расскажу. So Нахожу двух людей uh, за этот первый месяц, и моя комиссия получается 71,50 долларов. Now, as we fast forward just a little bit, you can see we go in months two, three, and four. The By months four, you're making about 200 US dollars, nothing too terribly exciting, but that's one of the, the biggest things that people have to understand. If you have this planned out and you know exactly what it takes, when you're four months into it and your check's $200, you're excited instead of discouraged. И здесь играет такое правило. А вот вы 4 месяца поработали и заработали 200 долларов. Есть две категории людей. Это э, категории, которые либо видят во всем чудо, либо видят, что нет чудес вообще в мире. Либо вы считаете, о, это так круто, я заработал 200 долларов. И вы притягиваете энергию денег. Либо вы считаете, что потратили время, это всего лишь 200 долларов, и это очень маленькая сумма для вас и получается вы разочаровываетесь но если вы, вы перебороли эти чувства, негативные чувства в себе то вы продолжаете работать то вы видите, что на восьмом месяце ваш заработок составляет 3675 долларов And remember all you that bonus. и вы понимаете да, что uh, выбирая пакет лидерский, вы нашли двух партнеров. Эти, вы помогли этим двум партнерам понять, как найти друг, двух других партнеров. И плюс, благодаря бонусу жизни, вы получаете эту сумму. И к месяцу вы видите, как возросли ваши доходы до 57 330 долларов. И вы получаете вот это волнение и энергию. И это всего лишь бинарная система, а система дубликации и система... Uh, binary pay. No no no no, no. The plan. Lifestyle binary side. Yeah the lifestyle uh bonus жизни once you add in the matching bonuses it actually takes your commissions to well over eighty thousand per month over one million dollars per year and all you did again is find two and help them find two. That's our most basic bonus The и uh, следующий бонус, да, он еще один бонус, который мы назвали matching бонус, если переводить это на русский, то получается как равный бонус, равный бонус, система работает так же, как с лидерским бонусом, и получается, что вы uh, благодаря бонусу и системе поощрения зарабатываете 83 тысячи долларов каждый месяц. So just think for a second, if you can make a million dollars a year with our easiest, lowest bonus and duplicating that bonus, just imagine what you can make with the three buy or the four buy or the five buy ,000 ,000. You know, the bonus, the method вы достигли такого успеха. In fact, if everybody just goes and finds one more person, you go from the two-by bonus to the three-by bonus. It moves your income from a hundred thousand per month to over a hundred thousand per week. That's U.S. dollars. А представьте, что вы еще одного человека нашли и являетесь спонсором этого человека в вашей программе. И тогда вы получаете бонус три к 3, и это составит ваш uh, доход в 100 тысяч долларов в неделю. И uh, the have these bonuses. Это своего рода такой challenge, это вызов самому себе, который вы принимаете, потому что в мире таких компаний вот с таким видением не существует, кроме нас. We had over 300 people hit the two by two in just two weeks' notice. Over 300. So, we launched these two bonuses month, already results people who about I'm sure many of them are in the audience right here today. I think there are people who, thanks to these bonuses, Представьте себе, если вы uh, поняли и uh, уже приняли uh, в использовании вот этот бонус 2 к 2 и 3 к 3, и вы разобрались в этом, в, в этом, в этом вопросе, то следующий ваш шаг, шаг это зарабатывать... We had over a hundred and forty people hit the three by three bonus. Over a hundred and forty people hit the three by three bonus. So again, if you can imagine, that's the track to a hundred thousand dollars per week. Представляете, если вот отследить кривую этих доходов, получается за неделю более 100 тысяч долларов. 100 И в прошлом месяце у нас также есть более 100 человек, которые uh, круто выступили с бонусом 4 к 4 We won't even get into that type of an income if you can duplicate that process. It's unbelievable. And we had five people hit the five by five bonus. Again, that's a brand new bonus. Very short period of time to hit it. I'm sure next month we'll have way more hit it. Также круто выступили в бонусе 5 к 5 и мы надеемся, что это еще не предел. And all those bonuses have already been paid to your e-wallets, so you make those bonuses a reality right now. Uh, естественно, вы видите uh, эти огромные суммы в, в смысле бонусов в вашем e-wallet, uh, электронные деньги. Но вы можете эти электронные деньги очень легко превратить в реальные. So main point I wanted to get across with this new bonus system, the lifestyle bonus, if you really understand how powerful that is, it will most definitely change your business. Если вы поймете и разберетесь в бонусе жизни, жизни, тогда вы и правда поменяете свою жизнь к лучшему. So now you have an exact plan that you can talk to people with confidence and you can show them how to make any amount of income that they could could ever dream of. Работает. Вы можете рассказать другим людям, потому что это легкий план, совершенно простой, следовать ему и добиваться успеха. So now what we're going to do is uh, bring Kari up to explain a little bit more about um, his background, a little bit more about the products and, and uh, the, the other parts of the company, so you can really get to understand who he is, uh, see his vision. Um, but before I do that... We'll turn it back over to Andre to see if there's anything you wanted to cover first. I would like to invite the President, President Mr. if Andrei anything to add or... I... to take a pause for okay. yeah. okay. Okay. Okay? Yeah. Yeah. a minute Okay. Okay. Это презент present... To you, мама. Right. Uh, thank you, мама. Uh, present... uh, oh, thank you А это презент uh, uh, uh, you. Давайте uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, поблагодарим. Дорогие друзья, это невероятная история. То еще не в курсе? Дан Кутман получил свое время удар молнии, перенес клиническую смерть и принял решение, что жить нужно здесь и сейчас. И создал более 10 разных брендов, компаний, которые сделали за это время... Товарооборот несколько миллиардов долларов. И ни одна компания не закрылась. Они до сих пор работают. Они до сих пор известные. Но несколько лет назад вселенная дала ему новый импульс. И b то есть вселенная свыше э, нам дала B-Epic. B-Epic это совершенство. B-Epic это новый ковчег. Чтобы вам было понятно. То есть БЭПИК это продолжение жизни человечества на земле. Только через духовное развитие и правильное клеточное питание. То есть продукты, которые нужны сегодня. И как вы слышали, Дан сказал, БЭПИК это невероятное будущее. И он видит это на десятки лет. Так давайте поможем. В данном случае этой уникальной возможности именно развиваться, процветать и расти. И Дан сказал вам о том, что сегодня мы сделали Бэпик за 2,5 года, потому что только в ноябре будет 3 года. С момента старта невероятный скачок только в прошлом году было выплачено более 40 миллионов долларов в сеть партнерам. и такого он говорит практически никогда не происходит это очень редкое явление и сейчас у компании есть два момента либо рост рост рост, рост а другого нет да. И вообще мы разговаривали, что наша цель это one billion, английский не знаю, возможно правильно сказал, имеется в виду 1 миллиард долларов за год. Это значит где-то 600 миллионов минимум долларов получите вы в сеть. Потому что компания оплатит сеть минимум 60 процентов. Минимум. Плюс разные награды, поездки, поощрения. Это может доходить до 80 даже иногда. Акции. Нужно это понимать. И сейчас наступает тот период, где Дан рассказал вам о простоте нового бонуса. Новый бонус работает с 1 августа. Сейчас август. Вы первопроходцы. И он говорит о том, что мы в принципе... Лучшая единственная компания, которая это дает. Ты берешь любой продукт клеточного питания а, на сумму 90 долларов ежемесячно. Это называется, это называется лидерский пакет. В эту сумму входит разный продукт. Это может быть детский взрослый, это может быть взро... два взрослых, это может быть э, в будущем мы сделаем э, где-то в сентябре, в конце или в начале октября еще смешанные пакеты с RGV-8. То есть примерно, друзья, вы на 90 долларов, 90-100 долларов делаете заказы разного продукта каждый месяц. И он вам показал, что если вы пригласите всего двух человек, вот за всю жизнь двух. И если эти двое за всю жизнь еще пригласят двух. И если вот эти двое за всю жизнь еще пригласят двух. То есть и так далее. И постоянно будут брать продукт. И не будут никуда ходить в другой магазин то со временем он вам объяснил, что вы начнете зарабатывать деньги. Первый месяц вы заработаете за приглашение 70 долларов. вот За второй месяц вы уже выполните бонус жизни 100 долларов плюс э, бина. Он говорит, здесь только два дохода пока. Бинар и бонус жизни. За третий месяц вы по бинару и по бонусу жизни заработаете 150 долларов. За четвертый 210 долларов. Это двух человек все позвали в первый месяц, больше никого не звали. И помогали тем звать. И он говорит, что вот эти только два дохода в компании у нас на самом деле не два дохода. У нас есть бриллиантовый доход, у нас есть доход бонус жизни, у нас есть доход э, матч-бонус. За первую линию у нас есть три ген, -ген матч бонуса. И как вы понимаете, здесь идет речь только о двух доходах. И если вы каждый месяц будете помогать делать людям то же самое, пригласив всего два человека за год, то вы. Через год за месяц заработаете 57 тысяч долларов. Но если вы включите скорость, это, кстати, только по бинару, по бинару и по бонусу жизни. Но если добавятся еще доходы матч-бонус, то это уже минимум 83 тысячи долларов в месяц через год но если вы сделаете схему троих человек троих человек то есть речь идет о том что вы делаете то же самое но приглашаете за всю жизнь троих человек и эти трое эти трое за всю ну то есть вот эти трое да, друзья также также за всю жизнь пригласят троих, которые никуда не уйдут. То есть это постоянные партнеры и потребители. То в данном случае, в данном случае, эти потом еще по трое позовут, эти еще по трое, эти еще по трое, эти по трое, вот эти по трое, этот по трое позовет. Этот по трое, этот по трое также позовет, и этот по трое. То есть каждый, каждый получается, я вам потом тогда покажу. И если по трое звать, то ваш доход будет более 100 тысяч долларов. Вот в чем разница. Звали по двое, доход через год в месяц более 80 тысяч долларов звали по трое доход через год 100 тысяч долларов в неделю если вы помогали дублицировать если вы работали с теми людьми кто ниже помогали просвещали знакомились с продуктами учили правильно потреблять продукты и получается что вы в данном случае вот видите по трое вы троих зеленых, те по трое и те по трое. И потом так и так далее. Это вы за всю жизнь троих позвали. Так делать нельзя. Но если вы научитесь звать троих профессионально, и те троих профессионально, можно. Лучше звать сто 100 и тысячу. Тогда в процентном соотношении часть людей уйдет, часть людей останется. Большие цифры это большие возможности. Но вы должны сводить в простоте, чтобы люди делали вот эти простые действия. И вы можете за 2020 год заработать от 1 миллиона долларов до 10 миллионов долларов, если будете делать схему, 5 на 5. И вот вам эта схема. Вот чем мне нравится успех вместе и БЕПИК. Нам не надо рисовать чеки. Нам не надо что-то придумывать. Мы заходим в онлайне куда? В кабинет. Грузится кабинет. И тут мы видим, что тут далеко не 5 по 5, тут, тут гораздо больше. Следовательно, мои возможности в данном случае в двадцатом году могут быть больше. больше. Потому что по статистике я сделал больше. И если я научу делать то же самое других людей, то и доходы у меня могут быть какие? Другие. И когда я захожу к себе в кошелек, смотрите, в прямом эфире, я не стесняюсь этого кошелька, потому что у меня всегда там есть деньги. 27 тысяч долларов просто лежит. В компании БЭПИК это редкость, когда у кого-то деньги лежат. У меня лежат, потому что я много зарабатывал у меня есть несколько аккаунтов, понимаете? И я вам хочу сказать, что в данном случае еще бы Эпиком, мы только начинаем заниматься. И те доходы, которые вы видите, они рекордные в интернет-бизнесе. Мало людей в мире, которые зарабатывают, именно если сравнивать, как мы, за такое время, такие деньги. Но поверьте мне, то, что мы покажем с 19 по 24 августа за 5 дней доход, он многих вообще будет немного вводить. А то, что мы покажем в сентябре за акцию 5-7 дней, а то, что мы покажем в ноябре, а то, что вы покажете в 2020 году, поэтому нас ждут очень большие доходы, это тех людей, кто готов трудиться. Трудиться, еще раз трудиться. Действовать, улыбаться, помогать людям. И этот бонус работает с августа. И помимо этого, с августа вот... Мы ввели бонус жизни 2-2. Это вот так выглядит. Ты двоих, они двоих. Каждый месяц гарантия 100 долларов. Ты троих, они троих. Каждый месяц гарантия 300 долларов. Ты, пятерых. Ты четверых, они четверых. Каждый месяц гарантия 500 долларов. Ты пятерых, они пятерых. Гарантия 700 долларов. Это один вид дохода. А потом включается бинар за все покупки всех потребителей а потом включается доход 20 процентов за обучение первой линии чем вот вы двоих позвали вы будете получать от двоих поэтому я зову больше чем шире ширина тем шире чек тем шире карман и плюс вы еще будете получать за поколение серебряное, золотое и платиновое. Это тоже работает с 1 августа. До этого формула маленько работала по-другому. Теперь вы будете за то, что помогаете вот этим людям делать бонусы жизни, получать еще больше денег. Поэтому вам важно, вот, чтобы эти все люди получали деньги. Они делают бонус жизни, значит у них бинар срабатывает, значит вы получаете за бинар доход. И плюс 2% от бриллиантового товарооборота. Сегодня бриллиант получает 2% еженедельно в среднем 300 долларов. В будущем может быть 10 тысяч долларов в неделю. Один бонус. Вот будет более миллиарда долларов товарооборота в год. И бриллиантов активных будет допустим 100 человек. Берите 2% от миллиарда и делите между 100. Поэтому, друзья, в этой компании есть деньги, но больше всего в этой компании есть духовность. Духовность связана с руководством, с фабриками, с продуктами, с личностями и с теми продуктами, которые несут пользу в массы. Это клеточное питание, это эксклюзивный продукт, продукт питает клетку, клетка вас благодарит и вы благодаря этим продуктам омолаживаете свою семью, дети не болеют, вы молодеете, процесс старения останавливается и вы можете прожить более, более 100 лет, это минимум. Если вы завтра придете на тренинг и узнаете нашу зарядку и правильное питание, то продлить жизнь можно и на 130 лет. Ну, 130 лет прожить более, более чем 130. Плюс, да, и мы все будем жить дольше. Джордж будет разрабатывать новые продукты. И тем самым у нас, например, каждых 5 лет будет появляться какой-то эксклюзивный продукт, который еще будет давать несколько лет. А, я не хотел вам рассказывать секрет. Мы сегодня ночью, я видел новые продукты, я видел исследования новых продуктов, я видел, как меняется кровь через 10 минут. Мы об этом не будем сегодня говорить. Эти продукты уже скоро будут в нашем магазине. Но не так, как вы думаете завтра. Потому что 19-го мы уже начинаем продавать Реджио 8 И в акцию вы заработаете рекордные деньги. Но у нас уже есть новые продукты. И те продукты, о которых я знаю, они имеют очень большую ценность. И мы этими продуктами закрываем нишу. Поэтому, друзья, то, что вы будете жить более 100 лет, это понятно. Но ваши возможности не ограничены. Вы можете жить 110, 120, 130. Главное улыбаться. Потреблять Elevate, завтрак с утра или обед. Потреблять Grid с детское питание. Потреблять акселерейт ночное питание. Также пользоваться... Реджеван-8 это продукт, который создает клетки новые, работает, проходит дермоэпидермис, работает на уровне фибропластов, по-моему, так правильное слово. То есть и даже еще глубже. И старые клетки оживляют, и новые регенерируют. Исследования научные, но ну, сейчас вам об этом будут рассказывать. И вы сегодня, кто смотрит это видео, кто присутствует здесь, должны четко сказать, что замуж выходите за бэйпик минимум на полтора года. 24 часа в сутки every day. Каждый день. А уже через полтора года, вот, если вы родите детей в этом бизнесе. Которые потом будут это передавать. Вы можете, как хороший отец, отдохнуть на Мальдивах с Даном Путманом и выпить э, э, сок свежевыжитый, А ваши дети будут продолжать ваше начинание. Но это заслужить надо. Заслужить. Поэтому, друзья, уникальный бизнес-план, лучший в мире, уникальные продукты, лучшее руководство. И мы стартовали. Но этот старт, он не на один год, на десятилетие. Да, вот такие прекрасные новости. Сейчас мы завершаем этот блок. У нас сегодня уже было два блока, и переходим к следующему, третий блок. Я жму к стоп, сейчас приглашайте друзей, родственников, потому что для вас выступит президент компании. И я сейчас подготовлю зал, и вы подготовьте академию, не уходите, перезаходите, зовите людей, жму кнопочку стоп, и мы сейчас заново встретимся.